Упражнение стройности для типа телосложения прямоугольник. Ставимся в центре вверх, вдох, вниз, выдох. Еще один раз также. И начинаем выполнять выпады в сторону. По 8 выпадов в каждую сторону. Не заваливаемся на рабочую ногу. Еще 4, 3, 2. Последний раз также и меняем другая нога. Всего восемь. Корпус слегка наклонен вперед, мы включаем в работу мышцы бедер. Наша задача придать бедрам небольшой объем или увеличить их, или просто их подкачать. Теперь мы будем чередовать вправо-влево по одному шагу, по одному выпаду. Уходим влево. Правая нога прямая, уходим вправо, наоборот. Продолжаем также без остановки. Концентрируемся на своем дыхании и слушаем себя, учимся слушать свое тело. И еще один раз также. Остаемся в центре, уводим руки в стороны и начинаем смещать грудную клетку вправо-влево. Вот здесь мы фиксируем таз и стараемся работать за счет косых мышц. По своей структуре косые мышцы короткие, поэтому наша задача не накачать их, а удлинить, укрепить, удлинить. Для этого мы работаем без веса. Движение спокойное. Можно работать в удобном для себя темпе. И все время настраивайтесь на то, чтобы научиться слушать свое тело. И еще раз так Мы выполняем это упражнение в течение одной минуты. Поэтому рассчитайте свои силы. Последний раз также. И на сегодня это все.